Народ, всем привет! Сегодня я хотел поговорить про две колонки. Это маленькая колонка Алиса и, соответственно, большая колонка. Чем они отличаются, как они актуальны в 2020-2021 году. Вот. Ну, а следующее видео, конечно, будет по авангарду. Но давайте вернемся к нашим колонкам. Большая колонка стоит у нас 13 тысяч. Вот эту колонку, кстати, я купил самую первую. Она стоит 4 500. И есть еще более большая колонка, как вы поняли. Это вот такая вот черненькая большая Алиса. Вот эту колонку я купил, если быть честным, за 500 рублей, а точнее ее покупаю, купил за 500 рублей и периодически ее выплачу. это не кредит, это не какая-то рассрочка, это именно от компании Яндекс, они ее доставляют на дом, мне достали за 4 дня, и теперь мне удовольствие ей пользоваться, как это все сделать, если кому-то интересно, будет в конце видео, либо в описании, не буду вас этим загружать. Сейчас сравним вот эти две большие колонки Соответственно маленькая предыстория Все у меня началось знакомство вот с этой маленькой малышки Которую я купил Я ее купил просто попробовать Было интересно, в интернете посмотрел Начал пользоваться и понял, что теперь у меня Алиса Стоит на телефоне, на компьютере В машине в магнитуале установлена У жены в телефоне Ну соответственно теперь есть уже две колонки Максимально везде интегрива Для меня лично это гораздо удобнее пользоваться, Чем тем же гуглом Потому что, ну, не знаю, он более приспособлен к русскоязычному населению, соответственно, лучше понимает голос, лучше подбирает контент и так далее, и так далее. Но давайте разберем наши две колонки, плюсы и минусы, и чем они отличаются. В принципе, по функционалу они никак не отличаются. Есть два самых главных отличия, которые есть у этих двух колонок. В этой колонке, соответственно, есть аудиоджек, что позволяет ее подключить, например, вот... К такой большой колонке, соответственно, можно подсоединить, что любую колоночку, большую, маленькую, без разницы, хоть к системе 5.1, если у вас это, конечно, позволяет. И от этой колонки звук пойдет уже на большую акустическую систему. Если пользуется эта колонка, то звук идет только через нее. Да, через нее можно передать на Bluetooth, но играть будет все равно эта колонка, то есть на нее можно передавать, с нее звук выбирать, соответственно, нельзя. Но при условии, что здесь у нас три вата, кстати, неплохо играет, получим некоторые китайские аналоги, а здесь у нас 50 ватт, то звучит она, в принципе, достойно. Но самое главное отличие вот этой колонки от вот этой маленькой колонки, да то, что она позволяет смотреть видео, например, те же самые сериалы, фильмы, поиска на YouTube. Например, Алиса, включи доктор Хаус, десятая серия. Алиса, промотай на 20 минут. Алиса, стоп. Алиса, громкость 7. Соответственно, будет она гораздо громче. Но можно сделать громкость и по-другому. Алиса, на главную. Смотрите, можно как сделать. Есть такая вот уматная крутилочка сверху, на большой колоночке. Она делает громче или тише, как вам больше удобно. На этой колонке сделана система совсем по-другому. Здесь сделаны датчики, которые меряют расстояние, соответственно... Я поднимаю выше, она становится громче, я опускаю ниже, она становится тише. Соответственно, меняется цвет индикатора. Также можно полностью выключить колонку, если просто положить руку, она просто замолчит, если там играла музыка, либо она что-то вам говорила. Из плюсов также у нас э, порезиненный, точнее силиконовый низ, что на, это, что на этой колонке она не двигается, соответственно, устойчиво стоит на любой поверхности. Задайте для примера еще посмотрим какой-нибудь фильм. Алиса, включи форсаж 9. Секундочку, сейчас найдем... Алиса, включи номер один. Секундочку. Алиса, а ты... стоп. Алиса, на главную. Так, ну, чтобы она не мешала, я отключу микрофон. Кстати, что на этой, что на этой колонке. А есть кнопка, которая отключает и включает микрофон. Ну, это, естественно, для параноиков, которые будут считать, что их прослушивают, собирают у них данные и так далее. В принципе, ну... Кому мы нафиг нужны? Поэтому я эти кнопки не отключаю, но только на этот обзорчик, соответственно, чтобы Алиса не реагировала на мой голос и не выполняла какие-то определенные команды. Только что была крутая реклама одежды с принтами от всемайки.ру. Надеюсь, вы узнали все фильмы, которым были отсылки в данном ролике. Я сам очень часто люблю этот магазин и регулярно заказываю там одежду с фанатскими принтами. У них есть специальный мерч Disney, Warner Brothers и много других принтов на разные темы. Советую заглянуть к ним по ссылке в описании и прикупить себе парочку футболок с кинотемой. Так, ну сейчас разберем функционал этих колонок, что они могут по голосу, по показу и, так, и тому подобное. Но могу сказать одно, в принципе, это очень классный подарок. Конечно, вот это очень дорогой подарок. Я не советую его дарить людям, которые не сталкивались с колонкой. Я советую им для начала подарить вот эту маленькую колоночку. Потому что она сейчас стоит у меня в спальне, я ее пользуюсь. Вот, а эта стоит в большом зале, я знаю, что она мне нужна. Если она человеку не сильно нужна, я бы советовал подарить маленькую, пусть попользуется, и ну и рано или поздно он, скорее всего, перейдет вот к этой большой колонке, потому что ему функционала захочется больше, потому что смотреть видео, сериал это очень удобно. А, ну что хотел еще сказать по поводу звука этих двух колонок. Здесь, как я уже говорил, это 50 ватт. Они звучат очень хорошо, очень громко. Единственный недостаток, что если она играет очень тихо, и ты смотришь какой-то фильм на очень низкую громкость, то басов немножко многовато. Но если сделать немножко погромче, соответственно, то басы выравниваются и смотрятся, и слышатся гораздо-гораздо лучше. Также по звуку она действительно стоит своих денег. Я как уже упоминалось, вот эта маленькая звучит лучше, чем китайские маленькие, а вот это звучит очень достойно за свои 13 тысяч. Конечно, есть колонки, которые звучат гораздо лучше, чем вот эта колонка, но надо учить, и при том, что они стоят гораздо дороже эта колонка за свои деньги, в принципе, выполняет полные функции, которые она должна выполнять. Ну и последнее отличие этих двух колонок, перед тем, как мы перейдем к рассказу про сам Яндекс. А, смотрите, на этой колонке находится 4 динамика, соответственно, раз, два, три, 4. На этой колонке внутри встроено 7 динамиков, соответственно, она слышит вас гораздо лучше. Но и эта колонка достаточно хорошо слышит меня на большом расстоянии. Например, она стоит в одном углу комнаты, я нахожусь в другом, я ей говорю простым тихим голосом «Алиса», она мне идеально слышит. Если я ухожу в соседнюю комнату, соответственно, мне надо уже громче крикнуть, потому что она ну, не слышит из-за большой дальности. Но, находясь в одном помещении или не на очень большом удаленности в соседней комнате, то, в принципе, можно с нормальным голосом ей сказать, она вас идеально услышит. Если играет громкая музыка, соответственно, надо повысить голос, тогда она вас услышит. Даже если музыка орет на, на полную, вы ей крикнете, она услышит и остановится. Мир, «Алиса, там играй», она играет, «Алиса, стоп», она останавливается. Так, ну давайте же поговорим, зачем нужна эта, соответственно, колонка и это весь функционал. Во-первых, это музыка, ради которой я взял изначально это все. Во-вторых, сейчас это море информации, очень полезного, что можно делать там, будильники, сказки и тому подобное. Следующее, это видео, которое можно смотреть по Яндекс. Подписки, соответственно, это Кинопоиск, это медиатека, где, в принципе, достаточно фильмов и сериалов, особенно сериалов там, ну просто море. И четвертый функционал это использование в виде умного дома. Сейчас продемонстрирую, потом подробнее расскажу ближе к концу. Например, Алиса, включи лампочку. Не нашла Согласен. Лампочку. Алиса, включи Али... светильник. Лампочки у меня еще нету. Алиса, включи светильник красный цвет. Меняю цвет. Алиса, выключи светильник. Окей, выключаем. Вот так она в принципе все работает, там еще пылесосы и все остальное может к ней подключать. Но давайте поговорим про немножко другое. Начнем с разговор, соответственно про полезный функционал, потом про музыку, потом видео и в конце расскажу про умный дом. Начнем с полезного, что данная колонка может. Например, очень часто я пользуюсь с утра Алиса, погода на сегодня. Алиса, стоп. Алиса, погода на 10 дней. Алиса, стоп. Соответственно, можно много много чего сделать. Например, можно сказать, Алиса, там поставь будильник на 16:40, и в 16:40 она уверяя, она вас разбудит. И можно сказать, Алиса, там включи будильник такую-то такую-то мелодию, и она будет играть именно эту мелодию, которую вы ей заказали. Можно сказать, Алиса, делать, поставь таймер на полторы минуты, включи там напоминание. Можно много чего сказать, и, соответственно, она будет, бу... Алиса. Понятно? Алиса, стоп. Дальше, что она может? Она может помочь вашему ребенку, например, решать какие-то уроки, решать какие-то примеры, да, можно сказать ей там, например, Алиса, когда была Куликовская битва? Стоп. А что вы? Много чего, например, можно за какие-то факты, какие-то новости, какие-то слова, которые я не знаю, например. Алиса, что такое аннигиляция? аннигиляция. Реакция превращения частицы и античастицы при их стоп Алиса, стоп. Соответственно, может задать более простые вопросы. Например, Алиса, сколько надо варить кукурузу? Вот я недавно ее спрашивал, я забыл. Варяная кукуруза в початках. Приготовление займет 55 минут. Оу. Алиса, стоп. Соответственно, сработал таймер, который оставил на полторы минуты. Я сейчас скажу, поставь будильник, она поставит будильник. То есть можно спросить там, варь... Алиса, сколько варить яйца? сайт -тайм дает такое. Привет. до полной готовности, варит 10 минут, от момента закипания, в холод. Алиса, стоп! Соответственно, много чего. Можно сказать и Алиса там. Я включу. Можно сказать, Алиса, включи сказку. Она будет читать сказку ребенку. Можно сказать, Алиса, нам прочти войну и мир. Она будет читать войну и мир. Там можно узнать пробки, погоду, курс доллара. А с ней можно играть. Она знает много интересных тостов. Мы пару раз уже пробовали, пару вечеров было, мы. Она у нас тостовала рассказывать какие-то интересные истории, какие-то факты, там говоришь, Алиса, доброе утро, она тебе рассказывает много чего интересного, там музыку включает, свежие новости тебе рассказывает. Допустим, я когда прихожу домой, я говорю, Алиса, включи музыку, она включает мою любимую подборку, я говорю, там Алиса, включи чайник, она включает мне чайник. Соответственно, я пришел домой, играет уже моя музыка и, соответственно, мне уже закипает вода, чтобы я попил чай, попил кофе. Это, в принципе, очень все классно, очень удобно. А, насчет Яндекс музыки, хотел сказать, во-первых, помимо того, что сейчас моя музыка на всех моих устройствах одна и та же, соответственно, у меня есть одна общая база, я могу в любой момент послушать свою музыку, а у меня есть своя подборка, есть подборка жены, соответственно, есть подборка просто песен, которые мне нравятся. Я говорю, Алиса, включи мою подборку, она включает мою подборку. Если я говорю, Алиса, включи Настину музыку, она включает, соответственно, Насти музыку. Если я слушаю какую-то музыку, играет, я говорю, Алиса, что это за песня? Она узнает эту песню, она мне называет песню, называет исполнителя. Я ей говорю: Алиса, добавь эту песню в мой плейлист. Она добавляет. Я говорю, Алиса, нам поставь лайк, она лайкает и, соответственно, добавляется в отдельный альбом, в котором собирается то, что мне понравилось. Отдельный плейлист, отдельно то, что понравилось. Плюс, на основе моих предпочтений по музыке, она подбирает мне подборку дня, в которой я могу прослушать и какие-то песенки себе тоже в плейлист накидать. Соответственно, я сейчас куру удали, она удалит из плейлиста мою музыку. В плане прослушной музыки просто классно. Плюс, в чем прикол, очень классно, например, Алиса, включи System of Down, System of Down. Toxicity. Алиса, стоп! Она очень классно понимает. Если я даже неправильно говорю, тоxity, она toxicity, да? Она правильно поняла, что я хочу. Как бы я ни коверкал английский язык, в большинстве случаев она меня, конечно же, понимает. Нет, есть, конечно, небольшие недостатки, где она может что-то там плюс-минус не понять, но в основном, в основном, это все классно работает и почти нету нареканий, так, ну, в 90% случаев, все, что я ей заказываю, все, что я говорю, она выполняет правильно. В этом плане, просто пятерочку. Яндекс очень классно получился. Помощник, который... Блин, Просто понимает русскую речь, в отличие от того черт, Google, который не совсем корректно понимает иногда некоторые фразы, слова, особенно на иностранном языке. Соответственно, если у вас есть дети дома, понятно, что интернет надо делить на детский, грубо говоря, и на взрослый. Эта колонка позволяет это сделать, соответственно, можно Алису ограничить до 18 лет, грубо говоря, и, соответственно, после 18 лет... Можно пользоваться. Если у нас стоит у ребенка, то, допустим, там режим стоит детский режим. Если у вас колоночка стоит у вас, то это, грубо говоря, взрослый режим. Плюс можно, не знаю, там, можно заказать Яндекс-еду. Можно сказать, Алиса, закажи такси, называть адрес, к вам приедет Яндекс-такси, если вы пользуетесь, естественно, Яндекс-такси. Плюс есть у вас подписка, у вас по-любому есть подписка, если у вас есть колонка, соответственно, у вас идут скидки на разные там программы, сайты, с которыми не сотрудничает. На Яндекс-такси скидка, скидка там на Яндекс-еду, например. Ну и много чего там, в можно посмотреть, это как бы, не знаю, если вам интересно, сами залезете посмотрите, если суть видео как бы не про это. А, все команды можно посмотреть, соответственно, по приложению, если зайти в Play Market, не знаю, в, на iPhone, скорее всего, тоже есть, там есть специальные программки, где собраны все голосовые команды для Алисы. Я, допустим, даже не все знаю, не всем пользуюсь, там, не знаю, есть какие-то игры, там, детективы, еще что-то там, ну, в общем, такой. Я пока еще пользуюсь плюс-минус таким бытовым функционалом, которого мне, в принципе, за глаза хватает. Ну, да, может с ней поиграть там в города, там еще во что-то там. Ну, я пока пару раз его пользовался, мне как бы это не сильно надо, но какие-то элементарные вещи, которые я у нее спрашиваю, посчитай, переведи, найди, расскажи. Просто повышает твое самообразование как минимум. Так, ну давайте поговорим более конкретно про видеоконтент, соответственно, благодаря этой колонке. Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант это можно подписаться на Яндекс и Плюски на поиск. Есть второй вариант это расширенная подписка, соответственно, на Аммиодиотеку. Здесь очень просто классно, много разных сериалов, много разных фильмов и тому подобное. Можно смотреть как, соответственно, платно, так и бесплатно контент. Естественно, бывает разный, но очень много новых фильмов здесь попадается именно по бесплатному просмотру. А есть старые фильмы, которые платные. Но они стоят недорого, там рублей, ну, 150, там максимум 300 рублей. Конечно, да, это можно найти в интернете. Тут каждый выбирает сам. Я, в принципе, не прочь надо какую-нибудь чем купить по дешевке. Почему, в принципе, и нет, поддержать производителя. А также можно посмотреть описание рейтинга «Алиса», описание сериала «Дивный новый мир». Вот описание. Вот пожалуйста, описание, соответственно, рейтинг. Очень все удобно. Алиса, включи сериал ⁇ Дивно новый мир ⁇ вторая серия. Секунду. Соответственно, это все, в принципе, плюс-минус быстро происходит. Можно спокойно сидеть, смотреть уже сериал. И не прибегая к пульту и тому подобному, можно там перемотаться, поставить... Алиса, стоп. Алиса на главную. Потому что все это, в принципе, просто и удобно делается. Поэтому, не знаю, как по мне, функционал большой. А, чуть не забыл, еще здесь же есть, помимо всего прочего, возможность посмотреть телевизор. Алиса, включи телевизор ТНТ. Включаю. Соответственно, можно посмотреть... Алиса, стоп. Конечно, подборка каналов здесь не такая большая. Алиса, на главную. Но, в принципе, она есть, и этим можно пользоваться. Некоторые каналы удобно посмотреть, если ты просто смотрел, например, какую-то Алису. Алиса, на главную. Немножко потеряла Wi-Fi, поэтому тут ничего страшного, у меня небольшие перебои в квартире с интернетом, если у вас хороший Wi-Fi, то здесь проблем нету. Кстати, плюс вот эта маленькая колонка, что ее можно кстати, брать с собой, если у вас есть, например, Powerbank, то она питается неплохо от Powerbank, а интернет можно на нее раздать при помощи того же Wi-Fi и, в принципе, пользуется колонка на природе или на свежем воздухе, что тоже, в принципе, удобно. А также очень удобно пользоваться поиском на YouTube, например, Алиса, Калибр Клана Игра. Вот что удалось найти. Алиса, включи видео номер два. Сейчас включу. Найдем потише. Алиса, промотай на минуту. Такой, добрый, на Уже вот, в принципе, очень удобно, очень хорошо. Ну, качество, понятно, картинки отличается от того, какой вы там залили на канал. Алиса, стоп. Как вы поняли, можно пользоваться не только, соответственно, поиском сериала фильмов, но также можно пользоваться на Ютубе, что очень удобно при просмотре на диване дома, не знаю, где вам больше удобно. А то же самое встроено, в принципе, в компьютер, это тоже удобно, если есть браузер, там тоже этим можно пользоваться, и я этим, в принципе, с успехом пользуюсь, что и вам, в принципе, желаю, потому что вещь действительно очень классная, очень полезная. Алиса, а, понятно, отключил. Алиса, на главную. Так вот, по поводу умного дома, помимо того, что она может пользоваться лампочками от того же Xiaomi, она может пользоваться вещами от LG, от Samsung, от всяких там разных компаний, там больше 20 разных разновидностей компаний, ими всеми она может спокойно, в принципе, управлять. Допустим, я подключил ее к чайнику, как вы уже поняли, к мультиварке. Она управляет меня пылесосом, то есть я ей даю команду, она, соответственно, говорю, Алиса, включи пылесос, она включает пылесос, пылесос нам бегает, убирается. А есть всякие разные, там есть розетки, лампочки, там все, что, кондиционеру, ну, у кого что, кто на что гораться, соответственно, кто что купил. В принципе, собрать умный дом модульно, какой вам именно надо, очень удобно. Плюс не надо заморачиваться какой-то одной компанией, вы можете покупать вещи разных компаний, и она будет вся... Точнее, и вся Алиса будет управлять этим всем. Мне надо залазить в кучу разных. Там у меня есть LG, есть это, это, и надо в каждое приложение залазить, этим все управлять. Нет, это все в принципе может делать Алиса. Соответственно, как в телефоне, так в колонках, в маленькой и в большой приз ничем не отличается. Очень классно, удобно управляется. Например, есть, хочу себе купить лампочки Яндекса. Или может быть не знаю, так Xiaomi Вот эти фирмы больше нравятся соответственно, вкрутите их вверх и скажите, Алиса там включи свет Она включает свет, Алиса там включи одну лампочку Она влевую, правую и тому подобное То, что Этим все очень классно управлять Ну умный дом становится, говорится, к нам еще немножко ближе а Что хотел сказать по поводу Покупки колонки за 500 рублей Как я и говорил Соответственно, это я купил в магазине за полную стоимость, 4 500, это я купил за 500 рублей. Все очень просто, сейчас в Яндексе есть такая фишка, как можно заказать колонку за 500 рублей. В чем смысл? Вы подписываете, грубо говоря, документ, виртуально подписываете, то есть никакие бумаги не надо, просто заходите на сайт под свою учетную запись, говорите, хочу купить колонку, они такие, окей, ты оплачиваешь 500 рублей первых, 500 рублей, ты оплатил, все, буквально там через дней 5, может быть, тебе привозят колонку на дом. В чем заключается смысл? Это все надо оплачивать 3 года. Соответственно, ты 3 года платишь по 500 рублей. Звучит очень дорого и очень громко, да? 3 года 500 рублей. Но при условии, что я действительно буду уже не один год пользоваться этими продуктом, это нормально. Если смотреть, что эта колонка стоит 13 тысяч, то если брать 500 рублей на 3 года, это получается 18 тысяч. То же да, я переплачу на 5 тысяч. Но с другой стороны, я не могу себе позволить вместе сразу купить за 12, точнее, за 13 тысяч. Я могу по 500 рублей платить спокойненько. Плюс в стоимость колонки входит также и подписка. Но подписка не только на Яндекс музыку, но также подписка еще и на кинопоиск. Соответственно, эта подписка кинопоиск Яндекс, не помню сколько она стоит, по-моему, рублей 300. Если не ошибаюсь, то что музыка это 165 рублей, а спина поиска это, по-моему, рублей 300, с -с смотреть сериалы без рекламы, без ничего вот этого вот. И, соответственно, колонка плюс к этому за 200 рублей, то есть по факту мы платим за колонку 200 рублей. Если так разобраться, то это более-менее выгодно и я не напрягаюсь. У меня ежемесячно будет списываться 500 рублей, которые я не замечу. Потому что в наше время, если честно, 500 рублей, ну это не такие уж и большие деньги. И эту сумму я ну, даже не почувствую, потому что не знаю. Поэтому я считаю, что это в принципе достойная сумма, чтобы это платить. Естественно, повторяю, это лично мое мнение, я никого не призываю. Я просто хотел рассказать свои впечатления, эмоции от перехода полностью на Яндекс. Потому что мне лично очень понравилось, я, говорю, я понял, что браузер гораздо удобнее. Что там даже есть встроена лиса голосовая, с микрофоном тоже этим можно удобно пользоваться, даже не имея этих колонок. Ну и, не знаю, колонки это, по-моему, вообще топчик, я не знаю, ну, в каждой комнате хочу, что ли, купить. Ну, не в каждой, но я двухкомнатная, как минимум большая будет стоять в зале, маленькая будет стоять у меня, точнее, большая будет стоять у меня в спальне, маленькая в зале, и, скорее всего, со временем куплю себе еще маленькую на кухне, потому что, когда готовишь, ну, ты скажешь, Алиса там, включи мне рок, она включает тебе рок, Алиса, включи мне там веселую музыку, спокойную, романтичную, там, без разницы, она любую подборку тебе подберет просто на ура и плюс-минус это в принципе подходит музыка. Бывает, да, конечно, какой-то спокойной музыки поводит что-то, но это большая редкость, и то, скорее всего, это ремикс, а она просто не распознала ремикс и стандартную песню. Вот единственное, из-за этого может быть какие-то там проблемы. Но это, говорю, сейчас, говорю, в 90% случаев она вообще не ошибается. Вот как-то так э, постарался вам рассказать немножко про данную колонку. Надеюсь, данный обзор вам понравился. Можете поставить лайк, соответственно, подписаться на канал. Если вам что-то интересно, скорее всего, для таких вещей я заведу отдельный канал. Точнее, он уже есть, но решил это видео будет на основной канал, а ссылочку на свой второстепенный канал я также оставлю есть еще пару вещей, которые хотел сказать. Помимо того, что я сейчас снимаю видео по Калибру, и я хочу некоторые вещи снимать, соответственно, мне Калибра, но это на отдельном канале. Также у меня есть канал еще на Яндекс Эфире, кстати. Там тоже есть своя платформа, я туда заливаю видосики по Калибру, соответственно, я начал снимать несколько видео по кино. Ну, так больше балуюсь, но все равно, кому интересно, проходите по ссылочке по данным видео, там есть всем вам и Яндекс. канала. Ну и, в принципе, на этом все. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Вы прожали лайк или дизлайк, обязательно напишите комментарий, что вы про все это думаете, ну и что могу сказать напоследок, пока-пока, увидимся на полях сражений, вы лучшие.